и силуэтом сосен тонких, Словно вод блески костра вдруг замечает Красоту в словах из песенки негромкой. А в туман, когда над озером клубится предрассветный ветер, что волной играет,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 Вместе с кружкой заваренного чая По кострам нашим с гитарою по кругу Вместе с кружкой заваренного чая За туманный взгляд морщики северо жаль не вернуть года назад Все было так давно Лестали Желтые листы Вновь перечитываю книгу, где в главной роли я Показывай мир Ты улыбнулась, не попал Смутилась, ну и зря А лучше вспомним звездопад И как встает заря Листают желтые листы Но перечитываем книгу Главной роли я и ты, и не показывай виду, и не беда, что серебро, морщинки возле глаз, нам богом встретиться на ночи. Судьба любила нас. Мы книгу, где в главной роли я и ты, и не показывай книгу. Давай дождемся темноты, звезду свою найдем. Вот это я, а это ты, нам хорошо. Вдвоем, листами, желтые весны, Но перечитываем книгу, Где в главной роли я и ты, И не показывая виду. В глаза в глаза, туманный взгляд, Морщит середро. Не вернуть года назад, все было так давно. А еще очень хочется, чтобы дарили цветы. Просто так и без повода нежности повод не нужен, Мы закружим, вальсируя в маленькой кухне, А ты вдруг заметьте, что город листочно за окнами кружит. Что потом, а потом, кто сказал, что не в моде балы будут свечи мерцать. На балах полагаются свечи Знаешь, хочется платье Со шлейфом открытые плечи Эти туфельки из хрусталя Невозможно малы А еще очень хочется верить Что будет рассвет Тронет стены мазком От пурпурного до золотого и бессмысленность фраз Обернется одним только словом, И безудержность фаз Не оплавится в струне сюжет. А потом, что потом? Пусть мечта остается мечтой, И ей прирученный быть, Значит, крепко зажатый в ладони. Посмотри, что за птица На темном еще небосклоне, то ли это синица, а то ли журавли голубой. А еще отражусь ненадолго в твоих зеркалах. Будет кухня хранить пряный дух незнакомых соцветий. Мне так хочется верить, что ты из другого столетия. Не сосед по планете, живущий в ста тысяч верстах. А потом, что потом? Нашим дочкам подарят цветы Просто так и без повода Нежности повод не нужен Будет бал, будут свечи И туфельки в пору, а ты Вдруг поймешь, это мы По дуге позолоченный кружим Улетает на юг дождь. И с ветрами закружился снег. А в кроватке наша спит дочь. Начинает проживать век. Единственный родной Друг Я рисую Для двоих Миг Успеваю Запереть Боль Мне во сне Губах соли. Вот приходит снова ночь днем. Улетает на юг дождь. Все, что Все, явно стало вдруг сном. И в кроватке наша спит дочь. На зонтике, на крыши, не переставая, дождь льет, и никто пока еще не слышит, новый, ной ковчег свой создает. Не плачет с нами над нами, город взяв дождями в оборот, влажными объявший перед нами мир и пробегающий народ. Но Терновая строит ной и смотрит в небеса, а соседи все не понимают, почему заброшен дом и сад, почему на пашне мираж. Нынче не посеяно Зерно Воды Обезумевшие Льются Сонная кружа верите Но но пока Дождями Заряжая Небо Исплакалась до дна Новый ной ковчег сооружает Новый ной ковчег сооружает Библию читает мир Сказать люблю я не боюсь, боюсь услышать я другое. В последний раз поцеловать, почувствовать твое дыхание и синеву бездонных глаз испить одному в одно касание В последний раз поцеловать. Почувствовать твое дыхание, И синеву, бездомный глаз, И спин до дна в одно касание. Если жизнь нелепая ошибка И мы свернули не по той тропе В стеклянной банке золотая рыбка Не хочет поучаствовать в судьбе Скажет, если вдруг имеет право, Где пора в дом, а где сплошаная ложь. И если ты привык ходить направо, Налево уже вряд ли повернешь Правильно всегда ходить по кругу Приняв за долгому спорные каноны Хочу спросить тебя, ты мне ответ как другу Зачем и кем придуманы законы что Бог Приносит нам Страдания С улыбкою И На устах И выдав Нам Талмуд Для наземания Боль сына Размножает На крестах Но Вот уж нет уже вы меня простите, он мне не Бог, молюсь я не ему, мой Бог отец, защитники спаситель, Он дарит счастье сыну своему. Но только мы, толкущийся в суе, Не можем распознать его дары. Отдавшись как-то золоченой зворуе, Уже не можем выйти из горы. Он придумал нам круги сансары И боль потери, ада, вечный страх безумия полночные кошмары Невинных кровь И не на его руках Не ведает Обиды Он из страха, Он мне позволил быть самим собой, Своей любовью создал жизнь из праха. И даже познакомил нас с тобой. Своей любовью создал жизнь из праха, И даже познакомил нас с тобой. Вижу сон, дорога черная, Белый гонь, стопа упорная. И на этом на коне Едет милая ко мне, Едет, едет милая, Только нелюбимая. Эх, береза русская, Дорога узкая, эту милую, как сон, Лишь для той, в кого влюблен, Удержит и ветками, А круками меткими. Светит месяц синий сон Хорошо копытит конь. Свет такой таинственный, Словно для единственной, Той, который тот же свет, И который в мире нет. Хулиган я, хулиган, От стихов дурак и пьян. Но и все ж за эту прыть, Чтобы сердце мне остыть, За березовую Русь С нелюбимым помирюсь. Вижу сон, Дорога черная, белый голь, стопа упорная, и на этом на коне едет милая ко мне, едет, едет милая, только нелюбимая. Эх, береза русская, Путь, дорога узкая, Эту милую, как сон, Лишь для той, в кого влюблен, Удержит и ветками, А к меткими. Светит месяц синий сонь, Хорошо копытит конь.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 В комнате печаль, и я в глаза свои смотрела, зеленую смотрела даль, но ничего не находила и ничего не понимала. Печаль по комнате ходила, печаль тихонечко вздыхала. Да, я, конечно, повзрослел. Я в жизни кое-что узнала В печали зеркало смотрела В моем лице себя искала Искала и не находила И интерес ко мне теряя Печаль по комнате ходила Меня тихонько презирая Король сложил главу на полступах к столице Событий нет иных, чем бед Несут гонцы лихой от границы В порту гаудеж, пакуют груз Дают полцарства за скамейку на триере Кругом провешь надежду ложь И нам придется оставаться на премьере В тронном зале среди брошенных на произвол реликви, Со стен глядят на нас растерянно портретов обесцвеченные лики Когда падет могучий Рим и первый варвар въедет в оперный театр на бронзовом коне тут станет ясно, кто плебей, а кто сенатор. Прощальный бал, балкон в цветах, Горят предмести фирка, плаченковые, Развеет гал, сомнения в прах, Махнет косой старуха смертью из Кому трофей, кому триумф? Кому кинжал врага по рукоятку в горло, Кого кормить мышей отправят в трюк, Не удивит галерный роб манеры ворда, И если вынесет нас щепками потоком неизвестных потрясений, Изрядно вымотав пути на опустевший угрюмый плес осень. Мы станем греться у костра И наблюдать, как умирает с каждым годом Держава, сломленная собственным Великим, но и уродимым народом Уста казна, меч затуплен Нам не узнать похвальной участи героев Мы бьем до дна позор племен Теряя веру язык, и выход к морю. Мы танцевали в тронном зале, убивая обретенную свободой. Ветер гнал на перекур течения мутные заменчивые воды. Шагать на глиняных ногах, летать на сломанных крылах премудрость древних Прости покинутая мать, прости поруганная мать сына. Те, кто знал и все, кто мог, шагнули молча за порокой в зазеркалье. И тех, кто пел, а тех, кто смел, глушил на каждом перекрестке лая шакалей. Когда тают ледники, нас раскопают лыжники в мохнатых шапках. И будут долго изучать, но не сломается печать молча.